Приобрел 8 числа 02 месяца машину, хотя спонтанно все получилось, приехал просто посмотреть, узнать, а получилось, что уезжаю с машиной. Сотрудники все отличные, очень отзывчивые, мне очень понравилось. Спасибо.